А всем здарова, с вами Костас и да, казалось бы, это уже 31 видео на моем канале и тем не менее, у меня до сих пор нет микрофона. Но тогда вы спросите, а что ты тогда, как ты вообще записываешь звук для своих видео? А я вам отвечу, я использую свой телефон. Но как? Это же телефон, это не микрофон тебе. Но тем не менее, я нашел выход из этой ситуации. Это было достаточно давно. У меня не было нормального микрофона. И я начал как-то решать эту проблему, поскольку очень хотелось, чтобы звук и в видео, и вообще играть стало приятней. Чтобы твои тиммейты не говорили, ой, заебал, у тебя там фонит. В принципе, знакомая ситуация для некоторых, у которых нет просто денег на какой-нибудь, даже пусть и дешевый, но более-менее хороший микрофон. Так вот, в этом случае я бы хотел вам помочь, а именно как у меня получилось сделать из своего телефона микрофон. Нашел такую программу как DroidCam, некоторые тоже ее знают, и она позволяет использовать свой телефон как камеру или же тоже как микрофон. Но эта программа у меня, конечно, поработала очень мало, а потом с ней началось что-то непонятное, и, короче, я думал уже все, <типо> типа, не получится больше никак, поскольку больше программ я не знал. Перестал я уже морочиться с этим Android камом и полез искать дальше, пока не наткнулся на эту замечательную программу «Вомик» которые без всяких пререканий соединил мой телефон с компьютером. Эта программа оказалась очень хорошей, и я очень благодарен разработчикам за такую программу, поскольку она меня выручает даже сейчас, поскольку сейчас я пишу звук с микрофона своего телефона. Если что, марка моего телефона Asus ZE500KL Laser 2. Конечно, телефон не из самых дорогих, и поэтому микрофон у него не самый, может быть, и хороший, топовый, но тем не менее, он хотя бы не пишет шумы. Это меня очень радует в этом телефоне, поскольку с обработкой аудио я буду морочиться значительно меньше. И да, этот звук, который вы слышите, уже обработанный, так что не думайте, что он какой-то суперский мой телефон. Я, я бы не сказал то, что он шибко дорогой, но и бомжатским его назвать не получается. Ну и давайте уж перейдем к сути самого видео: как же все-таки присоединить свой телефон к компьютеру и использовать его как микрофон? Для начала нам понадобится сама программа в Ссылки на программу, драйвера и официальный сайт для клиента на ПК. Постараюсь оставить в описании, так что листайте и там заглядывайте, не знаю, скачивайте все. Так, ну и давайте же приступим. Нам надо установить клиент, заходим на официальный сайт программы WOMIC, устанавливаем клиент и оттуда же можно установить драйвера. Устанавливаем клиент, установка достаточно легкая, я думаю каждый разберется. После установки желательно установить драйвера. После того, как мы установили драйвера, у нас есть три варианта подключения телефона к компьютеру. Первый вариант по Bluetooth, но это уже, извините, к владельцам ноутбуков относится. Остальные два варианта как раз таки подойдут для владельцев ПК. Это соединение через USB и Wi-Fi. Wi-Fi соединение позволяет соединять ваш телефон и компьютер по Wi-Fi. Но для этого надо соблюсти одно маленькое условие. Надо, чтобы телефон и компьютер были подключены к одной Wi-Fi сети. Если же будет все не так, то у вас ничего не получится. После того, как вы убедились, что компьютер и телефон подключены к одной Wi-Fi сети, мы можем приступать к нашему делу. Заходим в клиент на компьютере и нажимаем кнопочку «Connect». После этого еще раз нажимаем кнопочку с таким же названием «Connect». И у нас открывается вот такая вот менюшка, где нам представлены три варианта подключения. Среди которых мы, конечно же, выбираем Wi-Fi. И после этого мы должны быстренько переместиться на телефон. В Google Play клиент программы «Воумик» бесплатный. Так что скачиваем, запускаем и видим вот такую вот менюшку. После этого мы нажимаем вот эту кнопочку, чтобы запустить сам наш процесс, и у нас появятся вот такие вот циферки, которые, если честно, напоминают какой-то IP. Но тем не менее, мы берем эти циферки и вводим вот в эту вот строчку. После этого нажимаем ОК. Еще хочу кое-что сказать, то что порт не надо трогать. Порт мы оставляем такой же, поскольку он в стоковом состоянии идентичный, и нам ничего не надо менять. Если только вы сами его там не измените. Впрочем-то, ввели мы этот айпишник и нажимаем ОК. После этого, если мы все сделали правильно, у нас должно произойти подключение. Если же у вас что-то не получилось, пишите в комментариях, постараюсь помочь. Ну а мы переходим ко второму способу подключения на ПК. Поскольку про Bluetooth я не буду рассказывать. Ну и вообще, чем вам Wi-Fi-то не нравится? Ну и вот, чтобы подключить телефон по USB, нам понадобится USB кабель, телефон и наш компьютер. После того, как мы взяли кабель, подсоединили его к компьютеру и воткнули в телефон, после того, как мы это сделали и заранее установили драйвер для программы, мы можем спокойно выбирать в пункте меню «Подключение по USB». И нажимать ОК. Никаких портов и айпишников тут не надо. Мы уже подключили телефон по USB. И если мы дали разрешение на подключение. А это будет после того как вы соедините компьютер и телефон по USB. То у вас должно все без проблем сконнектиться. Ну и в принципе, не вижу больше смысла вас задерживать и что-то еще рассказывать. А у микрофона был Костас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И играйте только в хорошие игры. Ну а я с вами прощаюсь. И да, кому что-то непонятно, пишите в комментариях. Я отвечаю на все комменты. Все-все-все-все.